Это как бы наиболее часто задаваемый вопрос Я даже толком ответить на этот вопрос даже не знаю как И с этого дня, как говорится, вошел во вкус Мы снимали ролики на более актуальные вопросы Ну такие моменты бывали и я так думаю Я на этом как бы зарабатываю и должен зарабатывать Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья, на канале Прудлин Медиа. Сегодня у нас в гостях известный дагестанский блогер Каримла Мусайум. Всем ассаламу алейкум. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Квин Кафе за предоставление места для сумок. Итак, у нас первый вопрос, пожалуйста, Каримула, расскажите немного о себе. Меня зовут Каримла. веселый, интересный, амбициозный, всегда добиваюсь своих целей. С помощью... Люблю. С помощью... С помощью конечно, да. Люблю улыбаться. Следующий вопрос, почему вы решили стать блогером? Uh -huh. Это как бы наиболее часто задаваемый вопрос. Я даже толком ответить на этот вопрос даже не знаю как. Не было такого, что вот целенаправленно, вот все, я решил стать блогером и вот начинаю, да. Мне была интересна вообще эта видеосъемка, процесс, монтаж и так далее. Я даже до занятия блогерством, на каких-либо мероприятиях я мог какие-нибудь фрагменты снять, смонтировать, что-то сделать, да, такое. И как-то ни с того ни с сего решил один день со своими друзьями, я говорю, давайте какой-нибудь ролик снимем интересный. Можно сказать, целых два или три дня мы я им говорил, давайте снимем. Они тоже, давай, они были готовы, но надо было просто придумать, что снять и запустить этот процесс. Как-то в один день сняли мы ролик. Ну, он был не особо так интересный, но все же сняли, смонтировали, запустили. И с этого дня, как говорится, вошел во вкус. И практически каждый день мы начали снимать. Ну, основной э, суть, что нам повезло, э, это то, что мы охватывали наиболее актуальные вопросы. Актуальные имеются в виду э, социального характера. Мы снимали ролики на более актуальные вопросы и за счет этого наши видеоролики публиковались и в других видео в ну, других пабликах и естественно начали набирать и подписчиков и в вот в таком формате у нас как бы процесс пошел как говорится втянулся да вы сценарий сами пишете или у вас есть сценарист нет сценариста у нас так такого нету большую часть да сам пишу и даже пишу, сказать даже неправильно. Сценарий, допустим, да какая-либо идея у меня бывает в голове. Потом э, я приблизительно накидываю это все в голове, как это будет происходить, как это будет сниматься. Собираемся, и мы начинаем снимать. Даже бывает такое, что э, я точно не знаю, как этот сценарий будет проходить. Точно не знаю даже все диалоги, которые в этом ролике будут. Но в процессе съемок мы уже придумываем на ходу какие-то моменты, какие-то даже идеи, изменения иногда в процессе съемок приходится, что даже в лучшую сторону получается. И в таком формате мы начинаем снимать, и большую часть получается удачно, если писать сценарий, не знаю, не пытался никак, чтобы сесть, на написать сценарий. Минутный ролик в основном снимается, на минутный ролик сценарий писать тоже. Понятно, когда большой фильм или минимум, хотя бы, короткометражный фильм снимается. Можно. И как-то вот, в основном так бывает. Вы свою команду подбирали или это просто ваши друзья, которые решили вместе с вами ролики снимать? Это мои друзья. Скажем так, по воле случаю, да, я пока познакомился то с одним, то с другим, то с третьим, и э, не было такого специально подбирал, не было такого, мы и, э, не так давно тоже знакомы, да, можно сказать, не так как бы с детства дружины решили, но, а именно... В этот период, там, до на начатия блогерства, за год назад с одним познакомился, полгода я ранее с другим познакомился, но мы как бы дружили, и э, когда уже у меня пришла эта мысль, да, давай снимем ролик, в этот mm -hmm. момент эти люди были да, рядом со мной, мы постоянно в общих чертах были вместе, и они тоже сказали вперед, и как-то вот так начали. Не было такого, чтобы подбирали команду. Ваши ролики какой характер носят. В начале, первый год, это у меня идет второй, третий год, можно сказать. Ну, полных два года есть, как мы занимаемся, да, блогерством. Первый год практически стабильно, постоянно, большая часть у нас была социального характера. Потом у нас э, есть такое, что я часто сталкиваюсь с таким, вот снимаешь два ролика, да, один социальный, другой юмор. На этот социальный ролик выкладываешься полностью, душой, да, начинаешь думать, как снимать, как смонтировать, как там зацепить, да, ну, аудиторию, как, чтобы было людям интересно, столько труда делаешь. Ну, зачастую этот ролик набирает меньше просмотров, меньше там, интереса, да, чем тот ролик, который снял, скажем так, на скорую руку, но он смешной. И в этом плане он больше заходит для аудитории. Конечно же, и после этого потихоньку у нас, может сказать, 50 на 50 сегодня, 50%, наверное, социального характера, 50% уже как бы юмор и все остальное. Ну, все-таки социальные ролики мы стараемся снимать. В любом случае, есть много моментов, много вопросов, которые. Стоит затрагивать, да, стоит призывать и молодежь, и всех остальных, да, зрителей, слушателей. А, скажите, да. пожалуйста, как часто вы снимаете свои ролики? В последнее время реже, конечно, снимаем. Можно сказать, неделю один-два ролика, да, приблизительно уходит. А в первое время практически каждый день новый ролик выходит. Каждый день практически. А, ну, именно вот в последнее время, реже, немного не знаю, времени не хватает. Может какой-то немного творческий кризис. Такое ощущение, как будто в первый год все то, что можно было снять, переснял. И теперь думаешь, а что снимать-то? Поэтому сейчас немного реже выходят ролики. и Раньше еще такой момент был раньше можно было особо не думать да не думать в каком плане раньше снимали все подряд снимали закидывали снимали закидывали сейчас маленькая загвоздка маленькая ошибочка и уже Такое ощущение, как будто все вот ждут, наблюдают прям именно на эту ошибку что-то сказать. Сейчас уже как-то более аккуратно. И поэтому даже перед тем, как ролик снять, думаешь, там стоит ли ее снимать, надо подумать, надо сделать так. И вот поэтому чуть, -чуть затягиваются. Есть такие моменты тоже. Тут еще вопрос. Ваши ролики можно считать полезными любой, для общества? Любой человек свой товар будет хвалить. Правильно. Он в любом случае будет говорить, вот купи мой, он там, вкуснее или там качественнее. Также в плане роликов я могу сказать, да, конечно, мой, мои ролики прям так приносят пользу. Но я думаю, этот вопрос больше даже не именно ко мне, а окружающим или тем людям, которые смотрят эти ролики. Но если меня спросить, я думаю, что хоть... Какой-то процент, да, пользы надеюсь, приносит. Думаю, и скажу почему. Потому что много были моменты, многие мне писали, да, в личку о том, что посмотрел такой-то такой ролик. К примеру, да, я задумался о таком-то такой-то ситуации. Да? Ну, к примеру, если про, этот, про ДТП и так далее, ролик говорили о том, что задумался, теперь я начал немного аккуратно. Посмотрел, например, ролик там, про здоровый образ жизни, там, про спорт и так далее. Да? Я начал задумываться. Ну, такие моменты бывали, и я так думаю и надеюсь, конечно, что полезен под какой-то процент. Но если от одного ролика и там от кучи просмотров в этом ролике, если один человек, один, даже я не скажу какой-то процент, один человек Исправиться или возьмет в себе пользу, я думаю, это уже результат. Согласен. Мы все знаем, что вы часто у себя на странице проводите розыгрыши. И вот насчет этого розыгрыша тут вопрос. Насколько прозрачно проводятся ваши розыгрыши? Очень интересный вопрос. На счет прозрачности, ну я стараюсь максимально прозрачно это сделать, максимально прозрачно и открыто, насколько это возможно. имеется в виду в каждом этапе своего розыгрыша, допустим, да, во время эфира, во время я не просто даже бывает ситуации, эфир проводишь, какая-то часть людей, например, знают о том, как что, да, и они просто ждут результатов. Но я начинаю им объяснять процесс, как должно было пройти, как она должно была быть, кто какие условия должен выполнить. И хоть даже многие знают, зная то, что среди них есть люди, которые не понимают, не знают, чтобы даже они поняли. Но опять-таки находятся люди, да, те, кто не выиграли который прям готовы сказать да, том, что что-то я сделал там не так, там, лохотрон, я не выиграл там или еще что то такие находится, но я стараюсь максимально прозрачно все это провести, насколько это возможно. Вот э, проводя вот эти розыгрыши, какую цель вы для себя ставите? Вот допустим, вот видео блогинг, да? моя страница но это это не секрет это мой бизнес правильно? это само собой я на этом как бы зарабатываю и должен зарабатывать как и любой другой да видеоблогер и проводя эти розыгрыши можно сказать в основном в общем только плюсы плюсы в каком плане во-первых я как организатор являются как бы организатором конкурса. Те спонсоры, которые оплачивают э, за спонсорство, они за оплаченную сумму, скажем так, получают ну, энное количество подписчиков, за э, участники ну, получают шанс, подписавшись на этих спонсоров, ну, выиграть себе какой-либо подарок. Э, я, как организатор, нет, вот спонсоры, они свое получают все Вопрос закрыт, они уходят. Участники, да, те, кто не выиграл, он считает, пустой, да, подписался на э, спонсоров. Но в любом случае он ничего не теряет. Он несколько раз тыкнул да, на этот э, экран своего смартфона, подписался, э, и за счет этого он практически ничего не теряет. Там, может быть, он на эмоциях ждет выигрыша и не выиграл там участвует, сколько надеется, но ну, все-таки все это же просто игра, скажем так. Человек, если даже не выиграл, он ни деньги туда не вложил, он свое там ну, много времени там не потратил. Я непосредственно с этого зарабатываю. Зарабатываю в каком плане? И, и не как некоторые считают, там, колоссальные деньги, как э, вот этот, я очень, мне очень хотелось об этом прям рассказать, Примеру, да, вот количество спонсоров, люди начинают считать на сумму э, взноса спонсоров. Они считают, просто умножают это, на это уходит такая неплохая сумма, и все. Я не говорю, вот столько человек заработал, вот, кормла заработал там миллион, да, к примеру. А в общих чертах, среди этих там 80 спонсоров, можно сказать, около 30 даже уходят. Это входят я, своя страница да, конкурсная, из, моих, из моей команды люди, которые 4-5 человек, 5-6 человек, инфоспонсоров, спонсоров которые на стороне берутся, ну, они рекламируют конкурс. Я, естественно, за это их добавляю, спонсоры. Несколько резервных страниц в случае блокировки и там таких нескольких ситуаций бывает. И плюс-минус около 30 страниц там вообще холостые выходят, которые не оплачены Среди оставшихся, среди оставшихся очень много страниц бывает по скидке. Очень много страниц, там, кто несколько страниц разом делает вход, они оплачивают с хорошей скидкой. Кто-то с прошлого конкурса, кто часто использует. Очень много тонкостей. И плюс еще после всего этого из собранных денег оплачивается на рекламу конкурса. Это, как некоторые думают, это не так легко привести да, обычное количество и подписчиков, и все остальное не так легко провести этот конкурс, оплачивать на рекламу, на маркетинг и тому подобное. И, конечно, я не отрицаю, я зарабатываю на этом, но не так, как люди считают, да, некоторые. Но главное, этот розыгрыш, он разрешен по исламу, то есть халяльный розыгрыш скажем так, у своих имамов, да, кто рядом спрашивал, вроде бы им не сказали, никаких проблем нет. Главное, человек деньги не вносит. Есть, есть такой же роз, розыгрыш, немного другой, который помимо всех, всех этих условий дополнительно еще э, среди спонсоров еще что-то разыгрывает. <coughs> В этом, мне сказали, уже так нельзя, потому что тот человек который взнос сделал он как бы получается деньги оплатил как бы подписчиков, и все-таки на удачу ждет за деньги которые он оплатил вот этот момент уже другой идет а здесь практически никто ничего не теряет минуту времени для участия да, в конкурсе и все такой вопрос мы уже и раз уже коснулись темы религии вот какое место занимает в вашей жизни религия я Помню, в один период задумывался над этим вопросом, но не именно как бы вопросом, да, у меня как бы в голове много мыслей было, и я начал замечать, вот религия, вот, мы как воспринимаем жизнь, там, да, обычный мир и религия, как бы, да, это другой, да, это, по сути, по сути, я как понял, я как понял, вот эта религия, это и есть наш, наш образ жизни, это просто, можно сказать, это как правильно нужно жить. Даже элементарно, вот я именно это задумывался над, просто задумался над омовением, да, который человек делает. Он что, просто умывается в день пять раз, да, моет руки, ноги и там, лицо? Это не так религия, это как бы отдельно для религии, Человек внутри должна быть религия. Человек должен просто жить в этой религии. И религия, она нам... Это, как правильно сказать, инструкция да, по жизни. Чего вам не хватает для полного счастья? Мне... Мне хватает все. Я, я не раз повторял и... Еще раз скажу, я себя считаю очень счастливым человеком. Алхамдуля, я считаю очень счастливым человеком. И скажу именно, почему вот приводя вот этот даже пример вот этого стакана. Вот этот стакан, кто-то скажет, что он наполовину пустой, а кто-то скажет, что он наполовину полный. Ситуация одна, а мнения разные. Так же и в жизни. Если я доволен тем, что есть вот хоть половина стакана здесь воды есть, я рады там, А другой скажет, да, вот только половина стакана было бы еще. Поэтому в жизни, и когда я так размышляю, мне и в жизни легче становится, и жить легче становится. В любой в ситуации, когда что-то происходит, даже плохое, я думаю, ну, значит, в этом есть польза какая-то для меня в дальнейшем. Значит, оно так было, так оно для меня будет лучше. И... В частности, я замечал, что оно так и происходило со временем, после череда событий я замечал, что из-за этой плохой ситуации я как бы конечный итог оказался лучше. Следующий вопрос. Планируете снять полнометражный или короткометражный фильм? Хотелось бы, честно сказать, но для этого нужно приложить много времени, энергии скажем так, усилия, да, не просто, ну, хочется снять, но хочется снять, чтобы оно было действительно максимально качественным. Я, например, пока не уверен, смогу ли я качественно сделать это. мы У нас съемка как проходит. У нас вот этот телефон, вот этот телефон и здесь вот так, петличный микрофон длиной 6 метров. Мы ее подключаем сюда. И, можно сказать, этим телефоном мы снимаем наши все ролики. Максимум, максимум. Когда у нас с освещением телефона, когда снимают, ну, бывает, да, качество плохое в темную в комнату. Максимум такой, такого же размера, ну, как половина, же. ну фонарик тоже есть, чуть-чуть свет, чтобы сделать. И все вот этим мы снимаем. Поэтому сегодня бежать, короткометражный фильм снимать, и если он там, получше так, тоже не хочется. Вот у нас, в частности, в Дагестане появились много блогеров, то есть люди, которые занимаются блогерством. Кто-то из них полезны для общества, кто-то такие там, непонятные. Вот, что бы вы посвятили дагестанским блогерам, которые снимают всякого рода войны? Всякого рода имеется в виду... Ну, у кого-то там бывают там полезные там социальные ролики, у кого-то бывают просто там смешные, у кого-то непонятные вообще бывают какие-то ролики. Ну, ну кто вообще занимается тем, что благотворительность, например. Ну в любом случае, быть, да. в любом случае это как бы знаете как я вот думаю, вот к примеру любой известный человек, ну во-первых в этих вайнах да в роликах, если даже снимает скажем так не социальный ролик просто смешно и так далее ну, во первых чтобы не было там призыва да к алкоголю там, там подобное ну, призыва к плохому чтобы не было то во первых хотелось бы да во вторых бывают такие моменты вот человек известный человек для каждого есть его фанаты бывают какие-то да, которые вот смотрят нравится и этот известный блогер, скажем так, должен себя не только, допустим, да, в этой сфере, а в обществе тоже себя вести, уже как бы добавить подобает, да, своему этому. Почему? Потому что если эти школьники, дети, которому нравится да, этот человек, как там, известный блогер, они будут брать с него пример, как он себя ведет, как он разговаривает. Если этот человек известный, очень сильно, да, может, у него в роликах нет ничего лишнего, но в жизни он ведет себя, например, неправильно. Эти будут думать, раз он такой известный, такой грамотный человек, если он так делает, значит, и нам нужно, вот, чтобы не врали да, с него пример. Поэтому я думаю, это как оболочка красивая, и прилипляется, да, все плохое к нему. Вот такого, чтобы не было, хотелось бы, да, чтобы именно... Или в обществе себя как положительно, чтобы люди могли только хороший и хороший пример брать. Это а первый последний вопрос. Даже не вопрос, а такое там ваши пожелания нашим зрителям. Пожелания. Вот очень важный вопрос. Очень важный пункт. А учитывая те события, которые были у нас недавно, да, скажем так, период пандемии, это меня как бы затрон, затронуло или, как сказать, правильно, да, заставило задуматься. Плюс еще у меня была в жизни ситуация, как у меня очень сильно болела голова. Болела настолько сильно, что когда я, как сказать, обычно как бы голова болит, ложишься, что-то расслабляешься, и она перестает да, без, когда особо не напрягаешься но в этой ситуации я когда ложился она еще сильнее начала, я вставал, ходил я просто не мог себе места найти и когда я выпил, выпил лекарство она меня отпустила это головная боль и знаете что я в этот момент понял то что просто не болеть это уже счастье когда у меня эта голова болела мне все цвета были серыми мне ничто не интересовало, поэтому я Искренне могу пожелать всем Это здоровье Чтобы у вас было крепкое здоровье Если нет здоровья, все остальное это неинтересно Когда есть здоровье, все остальное Над этим можно работать, двигаться Можно ставить цели Можно добиваться, но здоровья Деньгами не купишь Спасибо вам, Кармела В свою очередь хочу поблагодарить Кин Кафе за предоставленный Возможность проводить съемки с Каримулой и, и, и кто не знает этого нашего гостя нашего блогера Каримулы ссылки на его страницу мы оставим в описании данного видеоролика также также кто не подписан пожалуйста подпишитесь Ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеоролики, наши интервью с другими такими же известными блогерами, известными людьми. А я вам желаю, так же как Кариму пожелал, не болеть, будьте здоровы. Саляма Арайкун Рахматла.